Мы посмотрели уже одно видео с этого канала. Ну и как вы понимаете, в том видео я просто рофлил, рофлил, рофлил и рофлил практически на все. Уже страшно. <реклама> я иду но... Ура, привет! Как мы тебя давно ждали? то, что сейчас позже... Ну, я второму руку... Вот, ну. Да, нам очень интересно, можешь, пожалуйста, ближе к теме. Ты сейчас что-то хочешь невероятно рассказать, я в этом уверен. О, тем не менее, да? Посмотрите, пожалуйста, как уже светло. Я не знаю. Пакетики сезона. Окей, понял. Это, это что-то нереальное. Вау. Сегодня, значит, по плану пережить урок географии значит, с нашей Пережить урок географии. Да? Слушайте, как я ее понимаю? Вот просто, как я ее понимаю? Пережить урок географии. Как я ее прекрасно понимаю. Я не знаю, как-нибудь просто отдельный видос запишу. Это такой анекдот. Просто... Да, просто... Жизнь. Ладно, вот. Не стесняйтесь по математике. Сожалею. Очень большое сожаление. Прийти домой, покушать на английский. будет покушать <смех> Лишь спать. Всё. Я иду, у меня просто в глазах сердечки какие-то. А почему типа, ну, в монтаже не добавила этого? Интересно было. Ну ладно. На этом мире. Что? <смех> Мне уже страшно, понимаете? Мне вот просто уже страшно. По <смех> на этом мире по что, что, что, что, что? Вам контроль, что это по по ах ты крыса, ах ты крыса, слушай, ну ты реально крыса На этом мире контрольной по математике Я пришла домой И география прошла отлично Потому что у нее было какое-то хорошее настроение Мне кажется, это... Вот у моей училки нормального настроения по географии Вообще никогда не бывает, честно скажу вам такое биполярное расстройство Потому что она нас сначала засрала а в конце урока сказала, что мы все потрясающие, замечательные деньги поставила нам просто колонку пятерок, ладно. Ладно, да что то какое-то настроение хорошее. Я сейчас пойду кушать. Макарушки с фрикаделькой. Господи, кто не любит фрикадельки? Если чего я еще типа ну не ел. Я реально еще перед своим королькой не ел. сейчас это просто больной удар по сердцу. Поняла. Реально. Потому что... Фамилия. Когда мама готовила суп с фрикадельками, мы его ели всей семьей. Вся семья ела суп, а я ела фрикадельки. Всей семьи. Типа, я их просто у всех крала, потому что, ну, это очень вкусно. Вот. Я попросила маму просто сделать мне фрикаделик. Там мое дружение. Без супа. Вот. Я их ем с гречкой. Да, да, она тебя куда подальше послала Короче, это очень вкусно. Это замечательно. Вот. И потом я пойду на английский. Извините мой тотал лук из биржки. Ой. Что? Зацените мой тотал лук из Динекло. Господи, какая биржка. Штанишки. Мне кажется, это из мужского отдела. Я их покупала сто лет назад. Вот это. Это из женского. Тоже сто лет назад. А нельзя было типа сказать, как это называется. Ладно, я уже придираюсь. Ладно, все. Будем поменьше придираться. Кстати, меня еще вот эта вот фигня смущает. Типа, что это выглядит как замазанное что-то? Странно. Ну, в том, что мне кажется, одежда из биржи. Я не знаю, почему я продолжаю говорить биржа. Подожди, а как... как можно перепутать? Это два разных слова. Окей. Okay. Одежда из пиршки. Это самая лучшая одежда для дома. Потому что она, я не знаю, она какой-то любовью пропитана. Уютом, комфортом. Не знаю, как объяснить. Я понял, это облака на веревке. Ууу, я умный. Я обожаю ходить вот в этом а, и носочки ой, мама связала вот, Но это, как это бы, безусловно комфорт, уют и еще такой <риск> звуки из рая <свист> смотри, что это? Африка, это? кто шарит? извините пожалуйста, а кто за это вообще шарит? а я просто ну, в ютубчике не съел именно с компа а... На мобилках можно приближать. Как это делать вообще, ну, на ПК-версии? С браузера. Пожалуйста, пишите кто-нибудь в комменты. Асмр пошел! Асмр пошел! АСМР. <смех> Еще один фитчек. Вода да? свитер, флиска, подштанники и две пары носков. А также. А также я, конечно, не просил подробности, но ладно. О, кстати, бьюти блок. Единичка. очень хороший, кстати. Аквафор. Я похож на человека, который пойдет на английский, мне кажется, не очень уютно. Крутая штучка. Вот. И крем. Я его купила, мама. Кревое... Ну, по-русски. Я очень рада. Это что-то не русское, это сразу скажу вам. Говорят. Вроде бы английский валянчайший крем для сухой и очень сухой Корри... кожи. Крем... Коррия... Вот, вот, вот что-то. Морозник становится красным и страшным и вот тут, поэтому я В... преимущественно мажу вот здесь. О. И причем я вот сейчас взяла малюсенькую капельку и ее хватает прям очень хорошо, типа очень экономно. Так что я не знаю, это какая-то находка. Понимаете, вот мне не нравится то, что на видео не добавляет этим. А, то что на видео не добавляет фоновую музыку у меня проблемы. Да. Потрясающе. До этого я мазалась детским кремом для попы. Так что, мне кажется, моя кожа лица... А можно без подробностей вообще для чего он? В таком, не знаю, кстати, прибывает. Она не верит, что это с ней происходит. Типа... Нет, я отказываюсь видеть в то, что сейчас 6 вечера, я иду по улице, и здесь так же светло, небо даже. 6 вечера? У меня в 6 вечера уже там, я не знаю, все, это... Пустота. Это космос. Я не знаю, как еще это описать. Почти такое, же, как с утра, я не знаю, это так удивительно, а еще сегодня поняла, что лето через 4 месяца, всего лишь 4 месяца, плюс май, извините, для меня май это уже лето, май это Я думал, что, чтобы понимали, у меня сейчас где-то, ну, среком я сегодня Какое сегодня число? 19 декабря. О. А я-то думал. Видите, это видео вообще в этом году она снимала? Да, смотрите, 10 месяцев назад. Поэтому у меня тоже есть чем похвастаться. У меня как бы тут уже конец года, так сказать. Ни шучки, никакой школы. Я, я не знаю, я так счастлива. Нифиг. Нифиг! нифига себе, <связ Aerial> нифига себе, понимали, что понимаешь, сейчас нахожусь в Краснодаре и вот такого <связь> я наверное никогда в своей жизни не увижу. Кстати, может у меня мышка отключена на записи. Короче, тут видите где горка, короче, там, там лед, причем такой крепкий лед, по которому катаются дети. И очень много снега, что в Краснодаре увидишь, ну довольно редко. Детские площадки. Они все такие шумные и такие сутливые, маленькие детки Я как маньячка когда-то Ну просто же правда Не знаю Как говорится, на правду не обижаются Я И я решила затронуть такую тему Точнее объяснить, почему я не буду показывать вам школьные будни Потому что, во-первых, они скучные Окей А во-вторых... Я считаю... Не, ну что правда, то правда, как бы, школьные будни, они всегда скучные. ...что нам всем в жизни школы хватает просто скаловой. Школы, работ, учебы, институте, неважно. Вот, поэтому лучше обращать внимание на какие-то другие вещи. Например, я э, ну? на английском сегодня с учительницей э, обсуждала такую тему. Она мне предложила такой интересный эксперимент. Э, описать свою жизнь шестью словами на английском. Мой пример. А uh, constantly searching for my true passion. <смех> И, может пришлось сказать, and. Сейчас бы забазарил на английском, я бы не остановил. end? Ну, <смех>, короче. И я предлагаю вам тоже подумать об этом на дослуге, потому что на самом деле это очень... 5 всегда. Ладно, ну, как бы просила, я как бы не против. Uh, I hate my life. Ну как бы на английском, ладно, но не шесть слов, uh, раз uh, четыре слова. Ладно, еще два. Ну, так пойдет. Мне кажется, вообще нормально. Надеюсь, тут меня за этот комментарий ничего не сделает. Поехали дальше. Интересно. Понять, какие вот ключевые точки... I hate my life. Окей? Okay? I hate my life. В жизни ты бы выделил, типа, если... I hate my life. С собой. И не всегда эти точки будут совпадать с тем... Чем ты бы хотела, чтобы они совпадали? И... Ну вот тут я не согласен. Тут я немного не согласен. Когда ты это увидишь наглядно, возможно, будет какой то шанс. Кстати, пока вы думаете, нереальный лайфхак для тех, у кого есть челка. Или кому просто нравится укладывать волосы, чтобы они лежали, Опа. как у, я не знаю, Алёнушки. А, вот, короче, пока сушим волосы. Пока не в полотенце, мы вот так вот их берем. А вот их доставаем, да? Доставаем. Достаем. <связываем> <связываем> и вот так вот обратно приплюскиваем. И они всегда такие... Что? <связываем> Кстати, а прикольно. А чё я раньше об этом-то не знал? Депрессивный ужин. Это просто какой-то пудинг. навешенный э с каким-то мягким творогом. С какими то семенами чая и тонной корицы. А ужин у меня такой потрясающий в компании. Пози, пози, пози, пози, пози, пози. Пози. А ужин у меня такой потрясающий компаний. Некра Некрасов. О! Еле как прочитать, но можно прочитать, что тут Некрасов. Николай Алексеевич Некрасов. Кому на Руси жить? Хорошо. У меня нет облушки. Вот это вот остатки облушки. А, я не знаю, как это произошло. Ну ладно, конечно. А я знаю. Я догадываюсь. Так, извиняюсь, я тут еще квивочка принес. Продолжаем. Депрессивный но выглядит красиво, давайте признаем. Так, сейчас перемотаю ну, немного. Выглядит... А, я не знаю, как это произошло. Ну ладно, он, конечно, депрессивный но выглядит красиво, давайте признаем. Ну... Чисто со взгляда перфекциониста Выглядит красиво Ну Да, это можно признать Но меня смещают, если вы видите мышку Вот это вот штуки коричневые сбоку Это корица? А, да, она говорила про корицу, поэтому да, это корица Не понимаю, сочетание какого-то Что, -то джем? Извините, варенье малиновое С корицей? Что-то не понимаю, это какой йогурт, что ли? Да, Обзор на Некрасова? Давай. Мне кажется, я прошла Афганскую войну. Я не знаю, как это можно читать, как это можно понимать. Мне кажется, я прошла Афганскую войну. Ну, вообще, понимаешь, просто, что я вообще знаю о Некрасове, он был немного психом. Не, не знаю, может это какая-то легенда, но я читал, короче, на одном сайте, потому что Некрасов был, типа, ну, немного нормальным. И сочинял такое, что это было иногда даже сложно прочитать. Не знаю, может я сейчас какой вообще какой-то бред несу, но фиг знает. Это жизнь. Поэтому сейчас я покажу вам то, что надо читать. То, что читают что? настоящие пацаны. И Опа! Пацаны. Ты пацан? Окей. Книжный блок, Ура! А, вот такая вот стопочка. Я не претендую на какую-то оригинальность. Просто это книги, которые я люблю всей своей душой. Даже не с чего начать, да? А, с моей самой любимой начну. конечно же, это Джек Лондон. Маленькая книга. Не читал, честно. Книга прекрасна, потому что она мне по вайбу напоминает Сериал Н Зуна Н. Я не знаю, там про чувака, очень крутого чувака, у которого есть друг, тоже достаточно крутой. А вот у этого чувака еще есть жена. Вот это как раз маленькая хозяйка большого дома. И у них там любовный треугольник. Любовный треугольник мне был не особо интересен, мне было интересно, потому что там описывались всякие способы времяпрепровождения. Они там купались, катались на лошадях. У него еще было, не знаю, поместь. Вот у меня после не красного только поместье в голове, возможно, только по-другому называется. В общем, он там разводил скот. Я не знаю, как вот, ну, что мы поместье я не знаю, там бабушкин дом в деревне. Тоже как вариант, дача. Веранда. Что еще, ну. Коттедж. Да, вот такие вот коттеджи. Я не знаю, просто... В общем, я не знаю, я обожаю эту книгу. Мне кажется, я не умею рассказывать про книги. Но тем лучше. Сами прочитайте и все поймете. Я правда рекомендую просто всему каждому его прочитать. Это над пропастью воржи. Мне кажется... The... Catcher... Catcher... In the... Че? Честно, так читать довольно сложно. Все читали эту книгу, если вы не читали, то вы многое упускаете, потому что она очень смешная. Это, наверное, единственная книга, которую. Дайте заскринить. Все, заскринул. Поехали дальше. И я чувствовала, что я нахожусь на одной волне с автором. В том плане, что я реально читала, я реально смеялась. Типа, над книгой я себя чувствовала какой-то бабусикой. Но, как бы, это хороший знак, мне кажется, она офигенская. А потом, такая тяжелая артиллерия, а... время страстей человеческих. Я нашла ее у мамы, она очень такая толстенькая. И она рассказывает про чувака Филиппа. Да? Филипп? Филиппа? Филиппа! Алло! Правильно говорить! Ударили меня правильно, ставьте! Очень долго. И мне вот поэтому нравится книга, потому что лично я для себя нашла в ней такой посыл, что все в жизни придет, все мы себя найдем. он придёт на любимое занятие. Он там кем только не был, очень долго себя искал. И он пробовал все, он был везде, в Германии, во Франции, там, вообще а подождите Франция ла ла Франсе а подождите Франс Франция она фра... э, женский род ла франсе. вот да кстати насчет вот этих ла ле франце, я вот просто сразу говорю хоть знаю во французском я немного но Ля используется в женском роде ле в мужском роде так как посыл человечеству что ну, грамотно говорите, как бы. Поэтому. Хорошая книжка. А еще там была девушка, с которой он потом влюбился, и она мне очень напоминает меня, потому что она такая же мягкотелая, такая же терпилась, с домом спасателя Каким быть мне надо. Чистые аплодисменты. Чистые аплодисменты. Брать между собой своим счастьем, счастьем своей деревушки, там богатством, я не знаю, чувством долга, всем вот этим вот, в общем тоже крутая книжка, потому что заставляет задуматься на самом деле, и как бы когда читаешь вот про такие социальные эксперименты, мне кажется это можно вот к этому отнести, ты волей неволей ставишь себя на место человека, который вот в этой ситуации находится, и как бы много осознаешь про себя, как бы ты поступил в этой ситуации. Эта книга. Это очень необычно, мне кажется, она немножко выделяется из всего этого, из всего вот этого, потому что это, я даже не знаю, что это фантастика, не фантастика, не знаю, но эту книгу мне подарила бабушка очень давно, и она про ад про то, что мальчик умирает по ошибке. Называется ошибка Факс, Что-то я не, совсем не говорю название. Попадает по ошибке в ад, хотя он был вообще ангелочком. И вот он там что-то в этом году делает. Я тоже читала ее очень давно, но я помню, что у меня были очень позитивные эмоции на счет. И там еще есть вторая часть. Какой-то там что-то алмазное. Или не алмазное, я <г Lancaster> не помню. И третья еще часть. Блин, если вам нравится такое, то реально попробуйте. И Эрих Мария Римар. Uh, все мы знаем вот три товарища на западном фронте без перемен что там еще триумфальная арка жизнь заимы вот это все это все просто блекнет по сравнению с вот этой книгой по-моему насколько я знаю это последнее его произведение и оно мне очень нравится на самом деле но оно тоже достаточно толстое по сравнению с его другими произведениями и оно рассказывает не о военных событиях а о в поствоенном времени в общем, рассказывает про вот этих вот э, беженцев, про то, как они выживали, про их взаимоотношения. Там очень много историй с абсолютно разными концовками. Некоторые вот могли справиться с новой жизнью, некоторые не смогли. И это реально интересный такой психологический, знаете, роман. Ну, да как бы так и есть. Чего-то я велосипед изобретаю. Да? А сейчас? А сейчас, смотри в камеру, я читаю книгу, Подожди, если у меня тут, типа, ну нет камеры, типа, ну... Как сказать? Я вообще сейчас не понял, что она имеет в либо она должна смотреть в камеру, либо я должен смотреть в камеру. Не, вот, конечно, камера за монитор упала. Не, доставать, глянь. Давай, ближе к делу уже мощнейшее философское исследование жизненных основ, тонкий психологический анализ разных типов человеческого характера, отношений, погружения в историю культуры, религии и в историю вообще. Ман, автор, изобразил общество в канун Первой мировой войны. Там, в общем, главный герой приезжает к своему кузену в санаторий, там с ним тусуется какое-то время, потом ему говорят, не хочет ли ты обследовать своем такой давайте, им говорят, а вы вот больной, и он ложится, в общем, туда и лежит э, тоже там. И на самом деле читать реально интересно реально круто, потому что очень много персонажей и очень много судеб, очень много точек зрения на разные темы, но я бы сказала, что ключевая это, ну, вообще, конечно, жизнь, но вот жизнь раскрывается через образ времени, наверное, у нас вызывает как бы диссонанс в мозге у человека, который живет вот в таком вот состоянии, на него пролетает очень незаметно. А также про то, как фокус смещается на какие-то другие вещи вот в таких ситуациях, когда ты перестаешь ценить время ты перестаешь его ощущать так, как оно есть на самом деле, находишься в таком состоянии в замкнутом пространстве, где одни и те же люди, одни и те же занятия каждый день, ты становишься циклен на всяких сплетнях, на всяких мелочах, а в мире в это время происходит множество разных вещей, как бы мир развивается, не стоит на месте, никто тебя ждать не будет. И пока ты не выберешь из этого круга, никто тебя из него не вытащит. Для меня эта книга про это. Так что я надеюсь, что вы тоже ее прочтете. Она тоже, кстати, большая. У нее 900 страниц. 925. Я так боюсь всегда открывать последние страницы, Мне кажется, я сейчас кое нибудь гляну, и там все проспойлерлю, проспойлерлю. И будет ужасно. Вот. Но я уже не проспойлерила. Так что... Да. Советую. Подводя итоги, я могу сказать, что сегодня был замечательный день. Вот такой. И еще нам написали, что завтра нам тоже ко второму руку. Так что я снова высплюсь. Это какой-то подарок судьбы. Это второй день подряд, я не могу поверить. Спокойной ночи. Всё, спокойной ночи. Фу, это какой-то писец. Я больше так не могу, честно.